Здравствуйте, мои дорогие зрители, вернее, неправильно ночева, это первое видео для моих спонсоров, поэтому приветствие должно быть другое. Здравствуйте, мои дорогие спонсоры этого канала, моего канала. Я благодарна безумно вам за ваше оказанное доверие, за вашу финансовую помощь. Вот, и начиная с сегодняшнего дня у меня здесь тоже будут не очень часто, но мастер-классы, которые будут такими трудоемкими и сложными, они будут выходить здесь именно для спонсоров. Чем я вас, себя и вас поздравляю. Итак, сегодня у нас девчонки жилет по мотивам Брунелла Кучинелли. Э, вязала я его. Узор там у меня есть в открытом доступе, но он здесь и в видео есть, так что вам не нужно никуда возвращаться заходить-выходить, все будет в этом одном видео, еще один раз это уже пошел такой материал для спонсоров, это в какой-то мере платный контент, да, поэтому девчонки, я, конечно, захожу редко, теперь я постараюсь заходить почаще именно во вкладку сообщества, я не знаю, что там творится, ну вот, теперь я туда буду заходить, поэтому все ваши вопросы, которые возникают, конечно же, лучше всего, наверное, в инстаграм, но ну, я, я, я же говорю, я постараюсь себя автоматически уже приучить и заходить туда. Если что, вы меня прям так в комментарии... Потому что там, чтобы прочитать комментарии, нужно специально зайти. Вот. Это я... Вдруг я не отвечаю, то значит, я просто туда не захожу. Поэтому нужно меня взбодрить в обычном видео с общим доступом. Я, понятное дело, что пойму, что это от, от спонсоров сообщения и отреагирую, девчонки. То есть не бойтесь, не, не бойтесь меня дернуть да, в, другое, как, в другом каком-то месте, потому что именно сюда, во вкладку сообщества, я захожу редко. Вот, это было такое вступление, девчонки, а теперь по поводу, значит, этот жилет у меня, вот я не пойму, то ли, то ли это блузон, пуловер, джемпер, жилет, джемперочек, скорее всего, ну вот я не знаю, как его назвать, еще понятия не имею, как назову, вот когда буду оформлять видео, то и назову. Значит, что у меня здесь подчеркано, девчонки, это так, шпаргалка такая. Все размеры, все отличия по размерам я выводить буду на экран. То есть, вы не обязательно, ну, хотя вы можете заскринить на всякий случай. Но я думаю, этого не нужно. Это, скорее всего, мои такие заметки были. Вот. Значит, что касается размера. Вот рассчитан этот жилет, джемперочек. На такие вот размеры. Я пронумеровала 1, 2, 3, 4. То есть по видео будет идти. Для размера 1 вы уже все равно вы в начале вот сейчас вот выбираете размер свой. Вот. И определяете, какой вы будем, будете вязать. Я вязала вот эту вот, двойку 44-46 мл. Да. А вы выбираете по себе. Здесь у нас русские размеры, здесь у нас европейские размеры. Да, и это по петлям у меня это вязала я в круговую хотя сразу говорю девчонки, отличается немного узор, вот смотрите, круговое вязание вот это вот поворотными рядами я бы рекомендовала вязать двумя частями, девчонки все-таки не так, как я вязала до проймы в круговую, а именно двумя частями с шивными поворотными рядами, что вот такой узор получается более похож на оригинал, вот такой вот он получается красивенький ну как по моему мнению красивее вот такого вот добиться чтобы был по всему изделию невозможно потому что у нас комбинация поворотных и круговых рядов вот но ну, я вязала в круговую, поэтому вот первый столбик у меня на половинке если вдруг будете вязать поворотными рядами то вы берете вот это вот число петель плюс 2 петли для кромочной обязательно вот. Ну и тогда нужно будет вернуться в тот узор, который у меня в видео ну, в открытом доступе, чтобы посмотреть вот поворотными рядами. Сразу как вязать. Вот. Ну, а это, если в круговую, это общее количество петель. Здесь вот у меня указано, что же вы можете перепроверить себя по количеству рапортов. У меня это 60 рапортов в окружности. Это уже рапорты в окружности. Значит, спицы 2,5 миллиметра и 3,5 миллиметра. Эти для резинки я использовала, эти для основного вязания. Плотность. Сейчас про пряжу про все поговорим. Здесь, к сожалению, у меня мастер-класс. Он э, привязан к плотности э, и к пряже. Ну, пряжу можно заменить, а вот плотности, чтобы получилось то, что у меня, и вам не пришлось ничего подгонять, переделывать, то вам, у вас вот такая вот должна быть плотность. 20 петель 10 сантиметров, это в ширину, и 21 ряд в высоту в 10 сантиметрах. Вот такая вот плотность, это чтобы попасть в мой размер. По сантиметрам, вот эта вот схемка, здесь все в сантиметрах нарисовано, Резинка 7 сантиметров, здесь я не измеряла общая ширина, 52-60, у меня 60, помним, да. Это общая ширина изделия, Различия между размерами 8 сантиметров. Длина тоже отличается по длине, там тоже корректируется разная длина. Вот, ну, это все, все здесь в этой схеме, все в сантиметрах. Это 20, это я просто начала в горлы, думаю, зачем я ее буду рисовать, если там все выведено на экран. Значит, что касается пряжи. Пряжу я использую, я влюблена в эту пряжу, девчонки, вот в эту вот, Ярнард Силки Роял. Шикарная пряжа. И у меня цвет 431. Ну, это джинс, девчонки, ну, какой он классный. Ну какой он классный. Значит, что у нас по составу? 35 процентов Это шелк. 60 Мирина мерина шерсть, мерина вул. Ой, артисты, это штурки так на русский язык переводят. Шерсть. И, по-моему, здесь не точно указано вот носку, если я не ошибаюсь, там еще что-то есть, но они почему-то здесь не указали. Хотя я, может, ошибаюсь, я, может, путаю с чем-то. Значит, возможно, я путаю. Значит, шелк с марин, мерина шерстью Не дешевая она, но она того стоит, девчонки. Кто с Украины, пожалуйста, под видео ссылка на Леночку, вперед к ней. Вот, и метраж этой пряжи 50 граммах 140 метров. 50. Это значит, что если у вас вы будете менять на другую пряжу, то ориентируйтесь на 280 метров. Так, 140 метров в 50 граммах. Это значит, что 280 метров. Там пишу английскими буквами, тут русским. Ну, в общем, вы, вы меня поняли. Значит, ориентируемся на вот эти вот цифры. Это цифра для 100 граммов. Это цифра для 50 граммов. Вот. Расход пряжи для размера первого. 5 мотков, 6 мотков. Там упаковочки идут по 5 моточков. По 50 то есть упаковка 250 граммов. То есть в любом случае нужно брать больше, чем упаковка. Ну, вот такие вот какие-то нестандартные упаковочки. По 5 мотков 50 граммов. У меня ушло 6 мотков, ровно 6, вот тютелька в тютельку, 7 мотков для троечки и 8 мотков для четверочки, вот, вот такая вот у нас пряжа, расход, так, плотность я сказала, спицы сказала, ну, основную информацию сказала, девчонки, еще раз повторюсь, Вдруг какие-то вопросы, вдруг что-то объяснить, или доснять, или показать чего-то вам. Пожалуйста, пишите, я это сделаю. Вот. Ну, в принципе, начинаем. Итак, девчонки, на короткие спицы. Я резинку буду вязать вот этими короткими спицами. Диаметр вот этих коротких спиц 2,5 миллиметра. И набирать петли я буду способом качели. Я его реже использую, чем свой любимый. Поэтому вот так вот. Значит, захватываю нить. Далее ввожу спицу под дальнюю нить. И какой бы, перехватом переднюю нить захватываю переднюю теперь под переднюю нить захватываю петлю из дальней нити и считаем 240 петель 4 5 36, 37, 38, 39 и 40. Так, теперь вот этот, смотрите, ниточку что осталось. Эту это я держу последнюю петлю пальцами. Потому что при этом способе оно очень быстро распускается. Придерживая вот это вот, я завязываю узел. Так, и теперь очень аккуратно я начинаю вязать вот здесь вот я очень часто хватаю вот эту нить дополнительную проследите чтобы основную и теперь первую петлю мы снимаем потом ее будем провязывать здесь вот смотрите здесь хорошо видно следующая петля у меня изнаночная я ее провязываю изнаночной то есть здесь уже при этом наборе видно как провязывать вот здесь такая развернутая петля Видно очень хорошо, что ее как раз и нужно провязывать лицевой. Здесь узелочек, вот видите, такая она спрятанная петля изнаночная, эту петлю лицевой. То есть этот способ подразумевает сразу же как бы... Уже определит там, где лицевая, лицевая. Он, он нам показывает, как бы, где нам вязать лицевую, и где изнаночную. И вот первый ряд я аккуратненько провязываю, тугенько здесь провязывайтесь не бойтесь. Этот набор он не стянет низ, поэтому первый ряд тугенько и набираем тугенько, девчонки. Можно даже взять спицы на размер меньше для, для вот именно для набора и первого ряда, а потом уже перейти на два с половиной. Итак, провязала я кружочек, ну, ря ряд вернее, и теперь мне нужно выровнять вот этот вот ряд, чтобы соединить его в круг, то есть я вот ребром ставлю все петли, ну, набором как бы вверх, так, -с. видите, здесь перекручено, это все надо пройтись вот так вот вручную, И соединить в круг. Сейчас я еще перепроверю. Так, вверх, вверх, вверх, вверх. Так, все хорошо. Теперь я соединяю и вяжу. Так, вот здесь вот можно завязать узел с этой нитью, но я не буду. Я потом этой же нитью Потом закончу это все дело, я вам покажу. Теперь, что важно, лицевую петлю мы вяжем за переднюю стенку, так как это круговое вязание, а изнаночную за заднюю стенку. Следите за тем, чтобы не получилась скрученная перекрученная петля. Нам... Хотя, если вам нравится, вы можете вязать наоборот и у вас получится скрученная петля, я этого не хочу, поэтому я вяжу вот так вот, развернутыми петлями, как я их называю, и вяжу 8 сантиметров резиночкой один на один, продолжаем, так, девчонки, вот я провязала резинку, смотрите, вяжу тугенько, медленно, но зато это так классно получается, вот правда, не пожалейте времени, пряжа это очень-очень классная. Вот у меня даже не, не, не 8, а 7,5 я еще провяжу 2 ряда. Надо, давать? Да нет, не надо. Итак, я провязала, вот смотрите, я спицу не считаю, 7 сантиметров, девчонки, больше не буду. Я вот так визуально смотрю, что вот это как раз... Э, так как э, в оригинале соответствует сейчас перехожу на вот эти вот так на спицы 3 миллиметра больше и перехожу на основной узор и так узор в круговую в любом случае число петель должно быть кратно 4 Вяжете ли вы эту модель либо любую другую перепроверяйте число петель кратно 4 так после резинки смотрите у меня здесь два ряда лицевыми я провязала и вот первый ряд узора то есть то есть два ряда я не считаю первый ряд узора две петли вместе с уклоном вправо то есть спицу я ввожу слева направо сейчас попробую так лучше надеюсь делает двойной накид 1, 2. Здесь 2 петли поворачиваю. И 2 вместе с уклоном влево. Вот он рапорт. 4 петли, 2 вместе, 2 вместе. Двойной накид между ними. И далее продолжаем. 2 вправо, двойной накид. Поворачиваем петли. 2 влево. 2 вместе с уклоном влево. Это сократило. Вправо, двойной накид, влево. Вот весь раппорт из 4 петель, то есть здесь у нас две вместе с, э, встречаются, и между ними двойной накид. То есть 2 вместе с уклоном влево, 2 вместе с уклоном вправо, двойной накид. И так по кругу. Так и в конце ряда, вот смотрите, 2, заканчивается ряд. Здесь 2 вместе, 2 вместе, двойной накид, и здесь 2 вместе с уклоном влево. А здесь у нас было 2 вместе с уклоном вправо. То есть вот здесь сходится наш раппорт. Видите, вот он. Далее, второй ряд. То есть понятно, да, что никаких дополнительных петель у нас здесь нет. Вот здесь я забыла сделать протяжку. Ну, в общем. Так, второй ряд. 2 лицевые, 1 изнаночная и 1 лицевая. Вот он раппорт. 2 лицевые, изнаночная, лицевая. Если простым языком, то мы все вяжем лицевыми, кроме второго накида. Лицевая, первый накид лицевая, второй накид изнаночная. И далее все лицевые. Лицевая, лицевая, лицевая. Первый накид, второй накид, изнаночная. То есть три лицевые, одна изнаночная. То есть раппорт состоит вот так вот. Да, лиц 2 лицевые изнаночная лицевая но по по финалу как бы по итогу если мы в середине вязания э, то это 3 лицевые и 1 изнаночная всегда помним что изнаночная это второй накид лицевая лицевая лицевая и второй накид изнаночная и так весь круг так конец второго ряда Одна изнаночная, одна лицевая. То есть вторая половина рапорта, Первая была здесь. Так, третий ряд, девчонки. Значит, здесь мы провязываем 3 лицевые в начале ряда. Это не рапорт ничего. Просто в начале 3 лицевые. Мы там будем корректировать, делать эту протяжку. Теперь, смотрите, берем третью петлю и одеваем ее на первую и вторую. Есть. Провязываем эти две петли лицевыми. Далее, вот здесь вот смотрите, ниточку поднимаем. и Из нее делаем лицевую петлю. То есть ту, которую мы убрали, мы здесь восстановили. Далее лицевая. Снова третью одеваем на две первые. Провязываем. Восстанавливаем. Тут, кстати, невозможно нарисовать рапорт и обозначить, потому что одна петля берется из предыдущего рапорта, и здесь вот в конце тоже отсюда берется петля. Поэтому я здесь вам не озвучиваю, где начало и конец ряда, да? просто в начале три петли лицевыми, и далее вы делаете все время вот эту манипуляцию. И между этими как бы манипуляциями у нас одна лицевая и далее мы вот это вот делаем третью петлю одеваем на первую вторую провязываем эти две и добавляем эту петлю из протяжки все раппорт вот он еще раз раппорт лицевая третью петлю одеваем на две раз два третья одета провязываем добавляем все то есть здесь у нас вот они 4 петли, эту мы просто провязали лицевой, эти провязали, четвертую одели и четвертую уже вытянули отсюда. Вот они 4 петли раппорта. Еще раз давай, давайте провяжем. Лицевая, раз, два, три, третью одеваем на первые две, эти две провязываем и эту третью. По факту она четвертая в рапорте, но третья из этой тройки. Мы их достаем и провязываем, и так целый ряд. Так, и конец ряда. Вот здесь вот интересно, вот смотрите, последний раз. Потом у нас две петли остается, мы делаем вот этот переброс с добавлением одной петли, и вот здесь, вот, девчонки, эта петля у нас, естественно, лицевая, а вот здесь вот у нас нам нужно сделать эту протяжку. Я петлю переснимаю, которая последняя осталась. Снимаю маркер. И одеваю ее. Теперь я делаю эту манипуляцию с перебрасыванием. Одну петлю провязываем. И одеваем маркер. Это та петля, которую мы сняли. И теперь мы ее вернули на место. Здесь я провязываю. И здесь же добавляю петлю. Далее. это Получается, что я довязала этот круг. Но он у меня сместился на передние петли. Так вот так вот в круговую. Далее четвертый ряд лицевые петли. И теперь этот ряд, мы как бы, он у нас начался отсюда, но мы его вяжем до маркера, а с первой петли после маркера уже начинаем первый ряд. Вот, вот так вот это вяжется. Итак, мои хорошие, я провязала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 14 рапортов в высоту, да, для моего размера, в сантиметрах пока это не обработано, я вам измерю, но это пока вот, до резинки у меня где-то 20 с половиной, ну и резинка там у меня была 7, да, изначально, ну вот 7 она и осталась, что я теперь делаю? Мне теперь нужно разделить эту деталь на две части. При, при этом набрать дополнительные петли для подгибки. Вот я обрезала нить. вот, Потому что и здесь как бы я не могу продолжить этой нитью. Потому что и здесь мне нужно будет добирать петли. И при том с той стороны я буду начинать вторую часть. У меня 240 петель. Я делю пополам э, на мой размер, это 120 петель, 30 раппортов. И вот я сделала узелок и набираю 10 петель. С этой петлей считаю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь вяжу здесь по узору. У меня здесь э, это дело надо делать, знаете, когда? Когда у нас первый ряд узора. Вот и здесь я продолжаю по узору здесь у меня по узору 2 вместе 2 накида то есть так как я и начинала 2 вместе 2 вместе 2 накида и таким образом я вяжу 120 петель так давайте я буду считать 1 3 4 5 6 7 вот я провязала 120 петель не считая эти 10 отдельно 10, девчонки все. И вот здесь вот у меня осталось тоже 120 петель. То есть я деталь вот разделила пополам. Перепроверьте на этом этапе на всякий случай. Вот. И теперь я здесь в конце тоже <coughs> набираю дополнительных 10 петель. Точно так же, так же вы будете делать на вот этой вот стороне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. То есть я сейчас буду вязать вот эту вот часть, спинку до горловины, и потом вязать переднюю деталь до горловины, а потом вам буду параллельно показывать как бы и спинку, и переднюю деталь. Так, изнаночный ряд вяжем. Сейчас особенности узора при поворотном вязании. Вот эти вот петли так вяжем. Первую петлю снимаем, 8 петель вяжем изнаночной. Раз. Это та подгибка.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 Одну петлю вяжем лицевой. А теперь у нас будет узор. Вот эти 10 петель. Вы можете их отделить, если вам неудобно, если вы теряете. Ну, в процессе вы поймете. Так, второй ряд изнаночный у нас. Здесь мы вяжем. Одну изнаночную, лицевая, изнаночная. Далее 2 изнаночные. Первый накид у нас, как и в круговом вязании, лицевой. Второй накид изнаночный. Только отличие вот в этих двух петлях, их мы вяжем изнаночной, лицевая, изнаночная. Вот. У нас здесь одна только вот эта вот лицевая, все остальные, ну то есть три петли, соответственно, изнаночные. Так, я провязала до конца как бы, узора. Здесь у меня вот эти вот 10 петель допол... дополнительные, что у меня батарея садится. Значит, из них первая петля лицевая, 8 петель изнаночные. 1, 2, 3, 4. 7 8 так 8 8 и последняя тоже изнаночная кромочная да то есть вот здесь вот мы вяжем 8 пет... 1 кромочная у нас 8 петель чулочной глади и между ними изнаночная гладь как бы одна петля она будет отделять так 8 лицевых это лицевой ряд Так, Вот она, дальше будем, будет вам видно, одна изнаночная, и далее мы идем, вяжем как бы узор, вот здесь вот мы эту протяжку не делаем, то есть провязываем 3 лицевые, так как и здесь мы провязывали, далее делаем протяжку, одеваем петли, петельки, провязываем до да, пол, все точно так же, как при круговом вязании, единственное, что мы потом этот стык делать не будем. Я думаю понятно ну сейчас я все покажу как бы ну, нам, у нас не получится его сделать да? думаю что понятно но ничего страшного что его там не будет да еще хочу обратить внимание что при круговом вязании мы теперь лицевую вяжем за заднюю стенку вот а изнаночную наверное не вяжем никак потому что изнаночных у нас здесь не будет потому что есть изнаночные ряды вот так вот То изменения только в лицевой петли вот в этой вот уже ее не нужно за передние стенки вязать она у нас уже развернута красиво и уже красиво выглядит Так, и в конце ряда, смотрите, у нас здесь тоже никакой протяжки не будет. Здесь вот мы накиды провязали, вот последняя протяжка была здесь, а здесь просто лицевая. Это так точно так же, как у нас было при круговом вязании, но здесь мы одалживали петлю и делали протяжку, вернее, две одалживали для протяжки и для Петли. так что здесь у нас тут просто лицевая вот по краям у нас нет протяжки изнаночная 8 лицевых и изнаночная ну и тут четвертый ряд. Он у нас изнаночными петлями. Что очень так нету <с> Взяла. Что очень удобно. Единственное, что у нас вот здесь, вот десятая петля, она у нас лицевая. Вот она. Видите, кромочная, 8 изнаночных, 1 лицевая. И дальше все изнаночные. Здесь изнаночную, вот здесь, вот смотрите, изнаночную мы вяжем за переднюю стенку здесь. Итак, что у нас здесь происходит? Видите, мы снова начинаем вязать с первого ряда. Тот же узор поменяли, просто провязку верхнюю на нижнюю, ну, вернее, за переднюю, за заднюю стенку, добавили вот обтачку с обеих сторон и вяжем ровно то же самое мы потом проделаем с этой деталью это я почему я сейчас говорю сейчас уже вечер но я ж включу сериал и буду вязать поэтому я довяжу вот эту часть до спинки до горловины момента и начну вязать вот эту уже, показывать не буду, потому что она полностью одинаково. То есть здесь мы берем, набираем 10 петель, провязываем первый ряд, вот это следите, чтобы вы просто попали, потому что если вы не попадете в первый ряд раппорта, у вас собьется потом вам изнаночный, как-то надо мудрить, я не знаю. Поэтому вот это мероприятие обязательно нужно делать в первом ряду рапорта. Вот здесь набрали, провязали первый рапорт, набрали, изнаночный ряд, опять распределили петли, кромочная 8, изнаночная, лицевая, далее, ну, общее вязание и так далее. И вяжу, в общем, сейчас я вяжу спинку до горловины и переднюю деталь до горловины, я вот за вечер свяжу и завтра продолжаю вам снимать. Итак, вот я хочу показать, как это выглядит. Вот смотрите, э, здесь у меня одна деталь, вторая деталь полностью одинаковая. Вот я их как бы по переменности вязала, то там, то сям. И по итогу, девчонки, что у меня... Так, здесь, девчонки, до съем, до горловины у нас получается... Значит, для моего размера 14 рапортов, то есть ничего не меняется с цифрами до до проймы, и от проймы до горловины переда. Значит, в моем случае это 14 рапортов, потому что там было меньше, сейчас видео старое, но я перевязывала, поэтому... Звук переснимаю, говорю точные цифры. Значит, в моем случае 14 рапорта в вашем выведено на экран. По спинке еще скажу. Значит, и вяжу вырез горловины. Значит, теперь я буду вывязывать горловину. Вяжу 60 петель, включая кромочные, все вот эти обтачки и узор. 60 петель. Так, раз, два, шесть. 56 57 58 и вот здесь вот я сейчас у меня 58 петель и я закончила аэропорт и вот вы у вас в зависимости от размера может закончится рапорт может не закончится и закончится вот здесь вот как раз в нужной точке но у меня закончился здесь но провязать не нужно еще две петли чтобы было 60 петель и я их просто провязываю лицевыми Далее закрываю 20 петель по центру, раз, два, 19, 20, и вот смотрите, здесь у меня что получается, у меня вот эта петля, и еще следующая тоже лицевой, то есть две дополнительные петли, которые у нас пол рапорта получается, со следующей половины. И начинаем вязать следующий рапорт, ну как бы новый рапорт, и 60 петель этой половины, то есть по центру у меня закрыто 20 петель. И вяжу ряд до конца, и еще изнаночный ряд сюда, в эту точку. Так, вот я провязала ряд лицевой до конца и провязала изнаночный. Теперь со стороны горловины вот мы будем делать сейчас сокращение с этой вот стороны. Я сокращаю 6 петель. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. И далее вот смотрю узор, что у меня здесь получается. Вот эта одна петля у меня уходит сюда, потому что мне либо здесь с половиной надо начать, либо вот здесь вот сначала, либо с половиной раппорта, либо сначала. Здесь я петлю провязываю, вот как раз у меня нужно делать вот этот вот финт. Вот я его провязываю, то есть одну петлю я провязала просто лицевой и начала уже... Следующий раппорт как бы вязать. Вот. И вяжу ряд до конца и изнаночный. Так, идем дальше. Теперь я сокращаю 4 петли. Раз, два, три, четыре. И снова вяжу до конца ряда. Здесь тоже, смотрите, здесь у меня получается пол рапорта, значит я делаю один накид и две вместе, и далее уже начинаю с начала рапорта. Хотя это было и не обязательно Тут можно даже и лицевыми провязать и ничего не случится, как бы. Так, вяжу ряд до конца по узору и изнаночный ряд. Так, вот я вернулась, девчонки, теперь я не буду показывать, теперь понятно, да, 6, 4, теперь снова 4, 2, 1, и это будет всего 20 петель. Вот так вот я делаю сокращение. Итак, что у меня по сокращениям? Значит, у меня 6, 4, 4, 2, 1... Это 17 петель, 18 ушла в кромочную. Это значит, что 16 петель, 4 рапорта и половина, которая у нас осталась здесь раппорта. Все у нас правильно получается. Сейчас мы будем... А, и после последнего сокращения я провязала 2 раппорта, это 8 рядов. Теперь вяжу ряд до конца. По узору все как положено. И буду делать скос плеча. Насколько, если я правильно поняла, в оригинале там я не увидела скоса плеча. Но я его сделаю небольшой, потому что мне кажется, это плечика лучше ляжет. И прямо оно такое будет аккуратненькое. Аккуратненькое. Аккуратненькое, покатое такое. Ну, в общем, классная как по мне. Видите, вот я часто теряю одну петлю вот здесь вот. Довязываем до конца эту планочку. Планочку, подшивку, подгибку. Обтачку. Так, теперь, девчонки, в изнаночном ряду, вот со стороны, как бы, руки. Закрываем вот эти 10 петель. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. 7 8 получается 9 потому что вот сейчас мы находимся на последней петли теперь э, закрываем еще 4 петли это всего я закрываю 13 петель это для всех размеров а вот чтобы оказаться вот на этой петле это было кромочная здесь не сломался у нас рак рапорт значит 9 10 и 11, 12, 13. Все, далее вяжу по узору этот изнаночный ряд и лицевой ряд. Лицевой ряд по узору вяжем. И вот теперь, вот, девчонки, в каждом изнаночном ряду, вот в начале каждого изнаночного ряда, я закрываю по одному рапорту, по 4 петли. Здесь просто была подгибка, она уйдет сюда. Не, не страшно, что вот так вот она как раз там уляжется равномерно и так как нужно. Вот сейчас 4 петли. Раз. Два. Это как раз один раппорт. 3, 4. И так далее. То есть следующим изнаночным, следующим и в следующем. Смотрите. Сколько раз я это сделала? Вот это один раз наши 13 петель, потом 4, второй раз, третий и четвертый. И теперь я все петли закрываю, то есть всего 4 раза. Это у нас 8 рядов и вот, видите, вот такой вот, это где-то 3 сантиметра. Это вполне себе как раз классный искус для плечевого как бы плечевой линии, поэтому я вот сейчас в лицевом ряду закрываю все петли и перехожу на левую сторону, вот на левую кулочку, левое плечико, вот. Так, Ой, готово. Теперь ниточку я, девчонки, привязываю вот здесь, вот, где я закончила. То есть ряд у меня шел. Давайте вам покажу, вот, как у нас нарисовался вырез и нарисовался скос плеча. Теперь вяжем вот эту часть в зеркальном отображении. Что это значит? Что вот эти сокращения точно так же, как и здесь, 6, 6 4, 4, 2, 1, я делаю здесь в изнаночном ряду. 6, 4, 4, 2, 1 вяжу два рапорта в высоту точно так же и в лицевом ряду после сокращения и плюс два рапорта я допустим я контролирую по вот этим вот дырочкам да по от начала до конца перепро перепроверяю чтобы не дай бог там не потерялась какая-то дырочка ну какой-то раппорт чтобы все было одинаково перепроверяет. То есть это значит, что многие меня спрашивают, как это в зеркальном отображении. А вот так вот. Если эти сокращения делались в лицевом ряду, то в зеркальном отображении эти сокращения делаются в изнаночном ряду. Вот эти сокращения делались на правой полочке в, лицевой, в изнаночном ряду, на левой полочке они делаются в лицевом ряду. С точно такой же последовательностью 4 5, 6, 4, 4, 2, 1 и здесь 13, 4, 4, 4 мы делаем эти, э, вяжем эту полочку, то есть полностью идентично. Так, вот я довязала вот эту вторую часть. И вот если вот так вот сложить они обе одинаковые вот что я делаю далее вот у меня уже связана спинка чуть-чуть ну, вот вот. Я просто параллельно вязала там чуть-чуть там чуть-чуть и сейчас мне нужно довязать спинку вот до вот этого вот угла значит как я ориентируюсь вот здесь вот у меня так, ну и в этом месте у меня звуковой съем до выреза горловины спинки у нас, в моем случае это 18 рапортов, в вашем случае это ваше число рапортов, еще можно проконтролировать, снизу пересчитать все рапорты, и, то есть, у вас должно быть по высоте одинаковая спинка и передняя деталь, одинаковое количество рапортов снизу и рядов рапорта, сантиметров. Все должно в плечики сойтись. Вот только тогда вы делаете вырез горловины. В общем, ориентируйтесь так, как вам удобно. Либо по рапортам, либо по рядам, либо по сантиметрам. Ну, хотя с сантиметрами осторожно может отличаться плотность вязания. Ну и вот, я завязала. Сейчас, сейчас я вам покажу. Поднялась. До верху то есть связала столько же сколько и на передней детали но не до выреза а именно до вот конца вот этой вот части вот. и теперь что я делаю я точно также закрываю средние 20 петель для этого вяжу 60 из всего Подгибкая совсем. Итак. 58 и помним что у меня было как бы пол рапорта здесь значит 60 петель теперь закрывают 20 все как на передней детали Провязала ряд до конца, а теперь в изнаночном ряду я сразу же уже делаю скос плеча, то есть закрываю 13 петель. Так, теперь вяжу ряд до конца по узору. В лицевом ряду для выреза горловины закрываем 6, 2, 3, 4, 5 и вяжем ряд до конца. Так, теперь в изнаночном ряду со стороны плеча 4. Теперь у нас по 4. Раз, два, три, четыре. То есть линию плеча мы дублируем как на передней детали. Точно. линии горловины в лицевом ряду 6 петель Здесь снова 4 петли. Все главки. Ну, то есть по плечу. и последний раз с лицевой стороны 6 опять же 6 третий раз 6 петель 3 4 5 6 последний э, закрытие плечика 1 2 3 4 вяжу изнаночный последний ряд до конца и потом все петли закрою Есть одно плечо, у меня есть. Ну, все то же самое, только здесь вот так вот маленький вырез по горловинке у меня. Теперь я делаю вторую половинку. Это значит, что в изнаночном ряду я буду делать три раза сокращения по 6 петель, а по плечу снова в лицевом ряду 13 петель, потом 3 раза по 3. Вот. Только вот здесь вот... Мне нужно провязать ряд, не делая сокращения, чтобы выйти потом на вот это вот все. Или этот ряд связать потом в конце. Так вот здесь вот я первый ряд как бы провязываю без сокращений, а потом со следующего ряда буду делать сокращения для горловины. Это для левой полочки чтобы совместить там потом все. Вот сделала я два плечика своих. И теперь, теперь, теперь я эти плечики сшиваю, девчонки, чтобы сделать горловину. Сшиваю иглой обычным бабушкиным способом, но ну, он может быть и не бабушкин. Я так его называю, просто сопоставляю все это дело вот таким вот образом. Если бы не было этих ступенечек, я бы, может, сшивала по-другому. Но в данной ситуации сшиваю именно вот так вот. Здесь все сопоставляю. Чтобы узор у нас совпал. Здесь вот эту вот ступеньку просто так вот мягко сглаживаем как бы. вот так вот чтобы она как бы ушла в ровную линию то же самое делаем с другими ступеньками следующими и сшиваю оба плеча так сшила я плечи теперь на спице два с половиной миллиметра я по горловине набираю петли так кстати набирать я когда набираю петли по горловине всегда интуитивно как бы вычисляю это все дело здесь я буду набирать как бы два через один, то есть из двух рядов один пропускаем, потом снова из двух рядов один пропускаю. потом, знаете, когда набираю, вот смотрю на спицах, вот так визуально и определяю, чтобы не было и сильно густо, и свободно не было, ну вот что, ну это, наверное, <соценно> опыт все-таки, вот. Каждый раз я вам сейчас просто наберу. Здесь из каждой петли буду набирать. Ну, в общем, где закрыты петли. А вот здесь, вот смотрите, видите, я не пропустила ряд. Здесь уже нужно пропустить. Вот. Тогда нормально. Вот так вот. Да, это заморочно, но. Вот, видите, теперь я уже вижу, что они как бы нормально расположены. Итак, девчонки, вот по горловине у меня получилось 142 петли. Вот сейчас я завязываю вот этот вот узелок. Вот. И что я сейчас буду делать? Я буду вязать первый ряд изнаночными петлями, чтобы как бы вот эту вот типа кетлевочку сделать. Вот. А потом резинкой 1,1 и так 142 петли для моего размера все, я продолжаю, девчонки так, мои хорошие я провязала резинкой 1, 2, 3, 4, 5, 10 11 рядов тут вы можете тоже корректировать больше или меньше вот сейчас я взяла вот нитку девчонки и про закрытие петель. Я буду закрывать при помощи иглы. Вот я не могу как-то добросовестно, да, скажем так, объяснить, как это делается. Я постоянно в этом деле путаюсь и мучаюсь. Но мне нравится результат. Поэтому я это делаю. Что я хочу вам... Я сейчас просто рассказываю, покажу, как я как я это все дело делаю. Вот... Но вам, для тех, кто не умеет, кто умеет, то, естественно, вы э, это все дело делаете, Ну, в смысле, закройте петли иглой, э, кто умеет. Кто не умеет, попробуйте у кого-то другого на, научиться, потому что у меня есть видео, и я могу его выложить по этому как бы способу. Но мне кажется, что оно не очень удачное, это видео. Вот. Поэтому мой вердикт, что я хочу сказать, что видео я выложу в описание, на всякий случай, по закрытию иглой. Если вы там ничего не поймете, тот, кто не умеет, то, то пожалуйста, перейдите, вернее, наберите закрытие иглой, и вам миллион, каждая, каждая буквально вязальщица с, сняла видео на эту тему, вот видите, я уже, Она да нет, вроде бы не запуталась, вот, либо закройте, для закрытия петель, для резинки 1 на 1 это у меня тоже есть видео, такой сборник, со всеми способами, ну, с много способами закрытия петель, вот я уже петлю потеряла, вот, и его я тоже оставлю, а вы для себя выберите то, что вам удобнее, хотя, я же говорю, Лучше всего закрыть иглой, тогда эта горловина, вот она получается там, этот край вот прям фабричный-фабричный. Вот, что я вам скажу. Ну и я помучаюсь, закрою эти петли. Так, закрыла я петли на горловинке девчонки, и, и подутюжила немножечко эта пряжа, как бы паром, утюжочком паром. Вот, и что у меня вот здесь, вот смотрите, я немножечко разутюжила, чтобы мне было удобнее работать. Вот сейчас, девчонки, сейчас, я вот здесь вот поднимаюсь, смотрите, на две дырки, да, на уровне второй дырки. Я беру иголочку, вернее, там, где заканчивается вторая дырка, ой, ой. Так, дубль 2 есть. Туда вовнутрь туда от, отгибаем. Раз, два. Значит, вот здесь вот. И вот за вот эти вот изнаночные петли я как бы сшиваю. При этом подгибка. Сразу два ряда буду цеплять. Кстати, неправильно делаю. Вот так вот надо. То есть я здесь сшиваю два рапорта. Вниз. почему сейчас расскажу это это я сделала для того чтобы упростить вот этот узелок у меня вылез совестный а, обработку то есть обтачку вот это ну, до да, обработку и уже этой обтачки вот Здесь вот уже как бы дырочка получается, но ну, она такая техническая. И я тоже прихватываю. Вот здесь вот, девчонки, теперь я знаю, где получилось, оказалось. Можно, вот смотрите можно вот так вот я сейчас но только смотрите что чтобы у вас шов шоу по вот этой вот лицевой линии так вот здесь вот я просто закреплю там где у меня узел вылез вы смотрите как вам удобнее и эффективнее, да, почему, потому что здесь у нас вот должно получиться, вот, прекрасно у нас узел ушел наизнанку, я его еще и продену, э, так, а здесь, видите, должно быть вот на два рапорта сшито, вот, а здесь вот такая вот штучка, то есть полностью обтачка, я сейчас вывожу иглу туда, и по периметру этой обтачки, я буду пришивать все узелки я туда благополучно прячу аккуратными такими э, нежными стежками мы это все дело пришиваем вот здесь вот смотрите здесь у нас обязательно вот эта изнаночная петля должна быть на сгибе вот так вот а здесь э, вот оно должно быть на стыке рапортов. Это, сейчас я вам покажу, обтачка. Вот, так, смотрите, вот здесь вот. Одна дырка, вторая дырка, вот именно вот здесь, вот на этом стыке, мы должны ее пришивать. То есть две дырки уходят под вот эту вот обтачку. И вот по всему периметру я их пришиваю с обеих сторон. Так, так, так. Показываю вам э, пройму. Значит, подшила я, вот смотрите, как это выглядит. То есть вот эта обтачка, она у нас внутри, закрывает два рапорта подшита по периметру И здесь вот у меня вот так вот то есть то что мы сшили мы здесь подшили вот таким вот квадратиком вот оно вот так вот вот так вот, да? понятно что у нас еще осталось девчонки о чем я забыла я уже подпарила это, эту вещицу уже обработала беру иглу и нужно задеть вот эту нить, которая продеть. Нить которая у нас от набора петель. Вот видите, это нить, с нее начинается лицевая петля. Вот я подцепляю ее за вот эту вот изнаночную. Еще раз. Все, в принципе. И увожу ее. На изнанке вот по лицевой петли вот. все девчоночки я думаю все вам понравилось все вы поняли если не поняли девчонки то э, пожалуйста пишите девчонки единственное что я забываю заглянуть сюда ну вот теперь э, раз уж я сюда выкладываю видео то и нужно научиться заглядывать сюда. Поэтому э, вот так вот. Пишите. Если что непонятно будет, отвечу. Либо досниму видео. Какие-то, может, моменты непонятные. Вот. Ну а пока вот так вот, девчонки. Вот такая вещица. А я вас благодарю за подписку. Благодарю за верность. <смех> Прощаюсь с вами на сегодня. С вами была Вика из Школы рукоделия. Всем пока-пока.